Итак, дорогие мои, перед вами очередно, очередное мое видео, очередная моя работа с вами и для вас. Сейчас будет прогноз по каким-то вот событиям на 2021 год. Конечно же, конечно же, 2020 год нас напряг, удивил неприятно в чем-то. Вы знаете, о чем я сейчас говорю. Но будем надеяться, что в 2021 году мы наконец-то от чего-то освободимся. И начнем постепенный разворот, постепенное восстановление, особенно у тех, кто что-то утерял, у кого что-то очень сильно отстало. Да? Итак, я начинаю, дорогие мои. Знаем, какие характеристики, какие сюрпризы нам преподносят, преподнесет 2021 год. Конечно, многие из нас устали и напуганы, и запрессованы даже событиями 2020 года. Но я надеюсь, и вы надеетесь, и я даже уверена, что 2021 год даст нам хоть медленный, но разворот в плюс, разворот в наши интересы, разворот в какие-то наши более такие защитные защиты, не побоюсь так сказать. Итак, на повестке момента, уважаемые козероги. Итак, январь 2021 года даст вам много приятностей, тут и любовь, и нужные совещания. Советую не планировать важные дела на апрель, май и июнь, буква Н. И, дорогие мои, с 1 января и до конца июля вы будете находиться в полосе искушений. Когда где-то кто-то хочет, чтобы вы прокололись, то есть период таких испытаний, каких-то лабиринтов, кто-то хочет вас тянуть в свою тему, обмануть. Это, знаете, вот как звонки по телефону, ну как аналог, да? Тут надо держать уши, ушки на макушке. С 21 августа по 25 сентября можно очень много сделать дел, там активный для вас период. Как бы можно брать быка за рога. У многих возможно рождение детей и внуков. У многих, дорогие мои из вас, это такой у вас вот урожайный год, я бы сказала, урожайный. Итак, я начинаю. Первая дорожка, вот даже уже полетели карты, первая дорожка называется «Семья и дом». Тут мы еще заглянем в здоровье. Я бы сказала так, что первое, первое полугодие, я буду по полугодиям говорить. Первое полугодие даст какие-то, может быть, или это напряженности, которые тянутся из 2020 года. То есть первое полугодие будет в плане здоровья более медленным и более вас радующим. То есть вторая часть полугодия, она более... Вот, агрессивное здоровье, в хорошем смысле агрессивное. Там у вас появляются силы, там у вас вырастают зубы, клыки. Здесь вы более флегматичные, вторая часть полугодия более активна и более действенное И там вы сможете, если где-то вы терпели, даже перед кем-то или кого-то терпели первые полугодие Второе полугодие вы немножко пойдете там банк в защиту таких, резкая защита своих интересов. И там возможно даже вы кому-то все-таки наконец-то выскажете то, что хотели высказать. Теперь тема «Семья». Скажу так, берегите свою семью в начале первого полугодия и в начале второго полугодия. Потому что в начале первого полугодия тема «Семья» немножко болезненная карта, когда пазл не всегда складывается, когда идут какие-то конфликты, недомолвки, недомолвки какие-то вот могут быть, да. То есть тут еще карта такая чужих внедрений. Я вам советую первое полугодие 2021 года беречь целостность своей семьи от поползновения чужих сглазов с других людей может быть если у вас все хорошо или вы прекрасно допустим отметили новый год да, вы приходите или там перезваниваетесь у вас там кто-то что-то расспрашивает возможно именно в этом году после такого сложного 2020 года, именно в этом году, не надо рассказывать все подробности, что у вас на столе было, кто кому какие подарки подарил, чтобы не попасть в полосу вот этого энергетического съема вот каких-то нужных, важных, сильных, таких ваших возможностей и то, то чем вы владеете то есть начало первого полугодия и второго полугодия, тут прямо демоническая линия получается, такая магически-демоническая, да, и думайте, какие информации, какой женщине, может быть, какая то был, был хвост, а хвосте каких-то конфликтов идет из прошлого, ну тогда, дорогие мои, зайдите в церковь и попытайтесь там как-то эту тему замолить или вот разрешить даже через, как говорится, высшие инстанции. Тема дома. В принципе, такой расклад относится и к дому. То есть начало первого полугодия и начало второго полугодия, тут три месяца и тут три месяца, если так вообще, они подвержены каким-то сложностям. Особенно первое, начало первого полугодия, сложность в теме дома владения, квартира владения, сложность, которая может дать какие-то, может, немножко поломки. А может быть, через поломку вы приобретете какого-то... Вечно помогающего вам человека. Тут вот интересно, но обратите внимание. Во всяком случае, хочу вам сказать, для защиты вашего дома и вашей семьи, особенно первая часть первого полугодия, не выпячивайтесь. Вот карта вот она так активна, а так она неактивна. То есть не делай чего-то такого против своей, против энергетики, против своего гнезда. Я бы даже вот так сказала. Теперь линия карьеры, дорогие мои. Линия карьеры. Первое полугодие, начало первого полугодия, оно немножко медленное, немножко спящее. Оно не так, как хотелось бы. Потом начинается разворот. Дальше начинается разворот с мощными рывками. Но в начале второго полугодия Возможно, вы будете наз... ну не то что назло всем, вопреки всему, вот тут так, потому что Инь и Янь перевернуты. То есть, даже если вам не нравится, или если кому-то не нравится, но ну, вы будете прожимать свои интересы, вот я вам вначале сказала, да, что у вас будет разворот. И смотрите, карта какая тут. Через любовь, через хорошие отношения, через справедливые отношения. Вот здесь, кстати, вторая часть первого полугодия и вторая часть второго полугодия. Полгодия. вот тут неплохо обращаться если вам надо к начальству особенно вот тут да ну мало ли бывает какой-то идея или что то есть вот тут период когда у вас произойдет неплохое очень такое удачное взаимодействие с начальством а вот здесь как-то вот начало начало вот здесь как-то знаете не очень я бы не советовала возможно даже немножко надо подлезаться к начальству уж извините так скажем какой-то отношения какой-то если это женщина букетик не знаю духи мы не дарим это дело специфическое смешной брелок допустим теперь тема денег дорогие мои вот тема очень важная тема конечно деньги куда без них да ну, скажу так у многих из вас вы знак запасливый с доначечкой. Очень неплохо, в общем-то. Единственное, вы начнете почему-то в чем то расстраиваться. Скорее всего, не то, что расстраиваться, а как бы себя подгонять вот тут, э -э -э во второй части первого полугодия. Вообще колесо по фортуны вышло. То есть немножко качающаяся ситуация. Фортуна – это круто, но я всегда трактую эту карту 50-50. Да? То дадут, то не дадут. Вот как ветер подует, ветер перемен такой, ветер удачи. Да? То есть... В принципе, неплохо. Здесь, если вы начнете себя подгонять через общение, через блац, какой-то правильный подход к начальству, очень хорошо это проиграется, очень отлично это проиграется. И еще хочу сказать, что во второй части, втор... части второго полугодия Тут как-то надо очень осторожно быть, никуда не вкладывать, никому не одалживать. Возможно, это намек на то, что, может быть, не стоит, вот тут в конце 21 года, не стоит менять работу, почему-то вот тут так, да. И, возможно, не стоит тут вкладываться в какие-то поездки, покупать какие-то на... большие поездки, вот как-то так. Потому что тут что-то вот немножко не так пойдет, как хотелось бы. Теперь тема любовь. Любовь-морковь. Итак, тема любовь для тех, кто познакомит, хочет познакомиться. Скажу так, вот с нуля вот познакомиться очень неплохо в начале года. Знакомьтесь, присматривайтесь, как что. Потому что второй, вторая часть года, она вот там в центре второго полугодия может дать вам Встречу я сейчас одиноким девушкам, женщинам говорю, да, но этот мужчина, этот человек, он может каким-то быть, вот смотрите, какая карта, манипулятором. Он такой человек с харизмой, притягивает к себе, в нем есть изюминка. Вы слушаете его, чуть не раскрыв рот, вы ему начинаете верить, а потом он то ли в кусты, то ли куда-то исчезает, понимаете. Ну, мы так говорим, исчез в кусты, да, и мало пишет, то есть он вас раскачает, зацепит у вас внутри этот процесс боруждения, этот пойдет азарт такой, как, ну, к отношениям, да, а отдача а будет слабая. То есть больше, я бы сказала, кто познакомится, давайте делать, на, наверное, ну, на первое полугодие вот ставку, да, потом, так как вы у нас человек материальный, вы имеете право знакомиться, вот, видите, под эгидой, под эгидой выгоды, деньги банкир сидит, карта банкира, скажем так, элегантка, имеете право, ну, во всяком случае, присматривайтесь, первая подсказка вам будет, что человек должен хоть чуть-чуть материально быть выше вашего уровня, не знаю, там, по машине, по, по квартире, по ну, по каким-то, Моментом. Может быть, на часы не надо смотреть, но вот по каким-то моментам, по остальным, да. Теперь информация для тех, кто в семье, дорогие мои. Кто в семье, я бы сказала так, что первая часть полугодия, она более спокойная, потому что вторая часть полугодия, возможно, кто-то из вас друг друга может даже обвинить в какой-то несостоятельности, ну, на тему «мало денег» или что-то так, не ругайтесь, не цапайтесь, я вас прошу. Не должна очень сильно перетекать ситуация из мирового какого-то, понимаете, благосостояния и из мировой экономики даже, вот на семейный уровень. Нет, она, конечно, перетекает, мы все как заложники ситуации, но если мы сильно из-за общей картины начнем друг друга там есть и клевать, то что из этого будет? Особенно начало второго полугодия, не потеряйте свою любовь. Вот тут так, вот тут такая Подсказка, да, не потеряйте свою любовь вплоть до развода. Вот тут это для тех, кто больше 3-6 лет уже в браке состоит. Теперь у нас помощь анг... подсказка на тему помощь ангела. Помощь ангела будет в чем? Ну, здесь хорошо какие-то идеи. Ангел будет, я бы сказала, большие защиты вам давать первое полугодие психики в защите психики от каких-то вот ну, внезапно ну, каких-то вот внешних внезапных ситуаций вот тут вот так скажем а во второй части в начале, в начале второго полугодия ангел будет давать защиты вам на дороге. И во второй части второго полугодия ангел будет защищать в прямом смысле ваш авторитет. Он будет на перерез куда-то бросаться и помогать вам. И еще, конечно, хочу сказать, что в этом году, в июле-августе, какая-то будет вам подсказка, как знак, какой-то знак вам будет сверху. Я вас призываю обратить внимание, то ли это будет сон, то ли вот какой-то незнакомый человек прям подойдет и что-то ляпнет, брякнет. Обратите внимание на эту информацию. Желаю вам удачи. Желаю вам удачно и радостно прожить, пройти 2021 год. До встречи. Так, дорогие мои, дорогие мои водолечики, давайте заглянем в 2021 год, что этот год нам сулит все-таки. Давайте же просмотрим ситуации, что там такое. От себя отдельно, как от астролога добавлю что с 1 по 4 января у вас произойдет важное знаковое событие. Не проходите мимо, обратите внимание, что там произойдет. Это вам что-то будет на будущее. Это прозвонит какая-то важная для вас, может быть, даже на ближайшие 3-4 года минимум какая-то тема. В феврале я не советую планировать большие поездки, покупки и подписания важных документов. Летом успеете сделать много дел. С 2 августа по 18 октября я вам не советую подавать заявления в суд, каких-то разборки с начальством, какие-то разборки делать, ну, идти на конфликт с власть придержащими. Кто это власть придержащий? Это в том числе и полицейские на дороге, дорогие мои. Первая часть октября... Еще хочу сказать, что первая часть октября в России как в государстве произойдет какая-то встряска, будет важное событие. Дорогие мои водолеи, почему я про Россию заговорила? Государство России находится под знаком водолея. Если вы проживаете в России, то есть у вас как бы водолей в водолей, такая гремучая смесь, целый бульон получается. Поэтому я вот вам так сказала. Дорогие мои, берегите свою родину. Ну, в хорошем смысле. Патриотизм нужен, нужен патриотизм. Если вы не будете защищать и любить свою Родину, то кто же тогда, если не вы? А я начинаю, дорогие мои. Итак, линия «Семья» и «Дом». И пару слов о здоровье. Значит так, первая часть года мне нравится, я буду делить на по полугодия первое полугодие мне нравится. Вы энергичны, шустры, как всегда, такие подвижные знак очень. А вторая часть будет приносить вам какие-то тормоза, может быть, вот какие-то ситуации зажатости. Когда вы попадаете в ситуацию, вас с какими-то обстоятельствами зажали, ну не можете. Вот эта карта очень... Вот тут очень круто кто-то нарисовал. Человек сидит как в колбе, вдалеке, Светит звезда, вроде вот и план есть, и вот хочется туда и вообще выбраться из этой колбы, но какая-то ситуация зажала, и мы сидим как связанные по рукам и ногам и не можем что-то сделать. То есть такой эффект торможения. Теперь тема семьи. Если взять вот это все, берели свою семью. Ну, немножечко, может, какие-то недоразумения произойти первые три месяца 2021 года, и какие-то сложности могут произойти в начале второго полугодия. Тут даже, когда выходит карта такая магическая, тут, значит, ситуация «не спеши», может быть, не надо тут переезжать куда-то, допустим, да, квартиры менять, тра-та-та». Не спеши вообще-то, карта 4, посохи, не спеши, да? Или 4 крестика хотите уж, да? То есть она в данном контексте, говорит, не надо спешить. Спешить можно все, что с семьей, вторая часть первого полугодия. Вот тут можно, а вот тут не спеши. Поспешишь, влезешь в какие-то истории, в каким-то людям, которые на тебя могут планы построить которые какие-то козни могут сделать, то есть не спеши. Возможно, даже вот тут не стоит покупать или менять авто в начале второго полугодия. Вот, скорее всего, так. Теперь тема дома. Тема дома, ну, скорее всего, так, что начало второго полугодия охраняйте свой дом от глазов, от каких-то... Неприятных событий, когда и происходит порча имущества, когда кто-то или замок сломал, или почтовый ящик, или что-то там еще. То есть вот там такая ситуация. Уходишь из дома, все проверяй, все закрывай, все выключай. Вот так вот, вот скажем так. И возможно, еще возможно, все, что касается вашего там, где вы живете... Конец 2021 года, возможно, даст вам какую-то ситуацию, когда вы будете собираться с жильцами, если это большой дом, и что-то там обсуждать, что-то защищать по своему адресу, скажем так. Теперь переходим, дорогие мои, к карьере. И вообще ловите знаки. Ловите знаки. Начало первого полугодия дает вам какой-то такой поток энергии. Ловите знаки, подсказки, сны и т.д. и т.п. И еще хочу сказать, для укрепления благосостояния, чтобы правильно пройти этот год, май, июнь, май и июнь советует вам немножко сделать какую-то благотворительность, чтобы получить в этом году, получать более хорошие, приятные, сейчас скажу, какие-то извещения, сообщения. Вот, пожалуйста, это вам период, когда постараться надо какой-то бабушке или какому-то дедушке или что-то купить, что-то подвести, где-то забор починить. Ну вот просто от всей души, да, от всей души помогите какому-то человеку. Вот смотрите, карьера. Глобальная карта лежит и она лежит перевернутая. То есть... Э Договориться о каких-то больших, но ну, может быть кто-то, у кого с прошлого, то есть с 2020 -го года, вот какие-то были наметки или какие-то переговоры сорванные, они могут осуществиться в первой половине 2021 года. Да? Вторая половина уже тоже непло неплоха, но она уже включает тормоза. Она включает тормоза. И не рисковать в теме карьеры? Я советую во второй части второго полугодия. Вот тут надо быть осторожно. Если какой-то даже праздник, банкет ваша организация будет проводить, допустим, да, под Новый год или как или у кого там день рождения, пожалуйста, проследите сами за собой, проследите за своим поведением на этом банкете, потому что там может что-то произойти, которое дострещено, как бы в вашем авторитете, которое может вам чем-то ну, навредить. Мы же смотрим линию карьер, да? Навредить. Вот так. То есть тут думай, держи вообще свои тексты под присмотром. Держи свои слова под присмотром. Теперь тема денег. Скажу так, что вот по, э, судя по этой карте, у вас есть все предпосылки, у вас все, дорогие мои водолейшие и водолейчики, у вас все находится в руках. То есть ваши знания, ваши умения, может, ваше владение, может быть, каким-то языком, у вас все это есть. То есть я хочу сказать, что э, по этой карте вы. Энергетически вы упакованные получать и добывать нормальное, хорошее для вас количество денег. Единственное, хочу сказать, что тут август и ок по октябрь немножко вот эта карта смерти лежит. Что такое карта смерти? Это когда нужно какое-то перели перелистывание ситуации, перемена может какая-то, может быть как проверка на что-то, да? может быть будет какое-то объявление, на работе или где-то связано с деньгами, допустим, да, и оно вас расстроит, или, может быть, вы на каком-то информационном вот, источнике, скажем так, вы что-то в себе поменяете, вы начнете по-новому смотреть на эту ситуацию вообще, на денежную, именно свою, так как мы говорим про вас. Конец года, карта лежит, колесо фортуны, ну что такое колесо фортуны? Это... И 50-50, но в принципе неплохо. Если у вас в планах есть там урвать свой кусок, вы его урвете, вот скажу вам так, да. Судьбоносно, тут хорошо. Особенно женщины водолейшие, вам ваши мужчины как-то тоже помогут, как-то вот карта судьбоносной помощи тут через любовь. Но ну, это мужья любовник, скажем так. Тема любви, вот пришли к теме любви. В теме любви почти весь год очень неплохо потому что это очень мощная карта основная лежит любовной темы и, и очень сильно для девушек женщин вторая часть первого полугодия вы вступаете в такой в свой такой период значимости авторитарности красоты такой вы будете блистать и мужчины, особенно те кто не познакомился но мужчины мимо не смогут пройти. Вот здесь и здесь очень сильно подходит для тех, кто хочет познакомиться. Но здесь слабовато начало 2021 года. Слабовато. Будете долго взвешивать там как-то или вас будут долго взвешивать. Тут медленно, да? А вот вторая часть первого полугодия и вторая часть второго полугодия более быстро, более как-то вот все понятно, все на своих местах. Прям вот мужчина, дорогие мои мужчина, к вам идет. А теперь информация для тех, кто в семье. В принципе тоже неплохо, единственное хочу сказать, что начало второго полугодия, вот тут не надо спешить, тут не надо менять мужчин, не надо тут что-то делать, не надо погружаться в какие-то самоиллюзии, самообманы, вот самохотения какие-то вот когда мы вот вцепились, какая-то у нас идея фикс, и мы начинаем трясти своего мужа, мужчину, а вот я это хочу, это хочу, а он говорит, да может не надо, может не время, может давай попозже, может давай ближе к Новому году, вот я тебе там или поездку, или там кольцо куплю, или что, а у вас эта идея фикс, чтобы вот на этой, ну вот на такой, допустим, вот пример такой, на вашей какой-то, когда вы начинаете уже дрессировать своего партнера, вот чтобы не произошла какая-то, трещина в отношениях и давайте посмотрим в чем же помощь ангела будет в 2021 году дорогие мои помощь ангела будет в начало года начало первого полу... первые три месяца в дороге если ангел вас куда-то не пустил что-то затормозилось ну и сидите дома вторая часть первого полугодия ангел будет вас защищать от каких-то ненужно сказанных, сказанных слов ненужного подхода к начальству может быть чтобы что-то там вы не ляпнули не брякнули очень взвешиваете что вы пишете тоже ангел тут будет при, присматривать тут связана тема может быть начало второго полугодия тут может быть связано что-то с юрисдикцией с какими-то клубами организациями товариществами когда мы домовладельцы, вот тут тоже ангел будет вам придавать значимости, значимости вашим словам, защиту такую вашего авторитета будет делать. Ну и тут в конце года ангел будет защищать вас от ошибок в любви. Вот, дорогие мои, такой прогноз вам от Кассандры. Конечно, желаю вам более благоприятно, более спокойно и весело, чтобы у вас прошел 2021 год. И до встречи. А теперь, дорогие мои рыбки, дорогие мои рыбки, вот я вам, будет вам от Кассандры прогноз вот такой. Ну, давайте начнем. Я тут немножечко вам быстро зачитаю. С 1 по 22 марта у вас период встреч, приятных покупок, влюбленности, творческого подъема. Вторая часть мая даст э, бонус в карьерной теме. Тут же можно назначать свадьбы. Август и сентябрь может преподнести конфликты с мужчинами. Небольшой провал, проем в иммунитете и неприятные провокации с информацией. То есть там перепроверяем, сразу прям вот не верим слету с поворота, как говорится. Итак, какие-то мужчины тут выскакивают. Итак, первая дорожка называется Дом-Семья. Давайте посмотрим. Но, конечно же, параллельно мы заглянем в тему здоровья. Тема здоровья. Я бы сказала так, э, не рвитесь, не надрывайтесь, потому что первое полугодие дает какие-то немножко проблематичность какую-то ну такую вот может быть даже депрессу сухие, немножечко какие-то чуть-чуть какие-то унылость а второе полугодие оно более шустрое но там будет вас, у вас будут зашкаливать чувства немножко вы будете там психовать вот там будут какие-то события которые будут вас раскачивать раскачивать на ну такие психологические срывы я бы даже сказала да возможно я бы так сказала, во втором полугодии, дорогие мои, не ругайтесь с любимыми. Не ругайтесь с людьми, которые являются объектом вашей любви. Я вот так сказала. Итак, теперь тема дом. Дом-семья. Семья. Ну, в семье не так плохо. Начало вам кажется замороженным, начало года. Ну, такая карта, ну, трудным в чем-то. Ну, знаете, сейчас у многих так трудно, сами понимаете. Но вообще... Какая-то защита стоит на этой линии, дорогие мои, да, и это мне нравится, то есть трудно, но мы идем дальше, мы не пропали, не исчезли, мы идем дальше. Тема семьи, ощущение, вторая, вторая часть первого полугодия может дать ощущение вам зависимость в чем-то от партнера, ну, от тех, кто с вами проживает, ну, ничего страшного, бывает и так, только давайте из этого не будем делать трагедию. Второе полугодие, второе полугодие. Кстати, вот это ощущение может дать вам какой-то стимул, толчок для лишнего дополнительного, скажем так, саморазвития, что ли, вот ради семьи, все для дома, для семьи, да? Вот тут вот так как-то интересно. Возможно, во второй части, во втором полугодии, в первой или во второй части, около вас появится какой-то новый человек, в вашу семью войдет, это тоже хорошо. И еще хочу сказать, что вторая часть второго полугодия тут тоже в теме семьи. Наверное, не надо сильно гонять и напрягать и через свои такие немножко интриги. Вы у нас великий интригант, великий интригант, уж извините, скажу, как астролог тут. Вот как-то свои прожимать очень сильно моменты то есть вы будете сильны в этом, но, э, пожалуйста, сильно не нажимайте на слабые точки своих, вот с тем, с кем вы живете. Вот, ну не надо, да? Теперь тема дом. Скажу так, что, ну, возможно, в, во второй части первого полугодия что-то придется вам починить. И еще в, во втор, в первой части второго полугодия, вот тут, может быть, надо будет защищать интересы своего через жер или где там, да, что-то связанное. Может быть, с жильцами, если вы в большом доме живете, может, там объединитесь и будете какой-то пробивать, прокачивать интересы, защищать что-то там, или территории, или вот что-то, да, защищать статус своего объекта, допустим. Вот что-то такое тут есть. Теперь тема карьеры. Тема карьеры. Начало... Разворота медленная, разворот в 2021 году медленный. Потом вы выгрызаетесь. И, в общем, такой, скажем... Старайтесь, старайтесь, и результаты только я вижу ближе к концу 2021 года. Вот такая медленная ракушка, вот и как улиточка, да, такой медленный разворот. Почему? А я говорю это еще потому, что главная карта вот такая легла. То есть как будто помощников не так много. Сама иди, сам карабкайся, ползи ползи и иди и старайся как я там в инстаграме написала вот, под одним фотом да? иди, грози, старайся, карабкайся вот так вот да? вот это тот год я вам сейчас это говорю не для того, чтобы вас напугать нет, дорогие мои, вы очень умные вы интеллектуально готовые ко многим испытаниям и целям вы заточены под очень много целей дорогие мои вы очень богатый глубокий знак вы много можете только вам надо интерес под каким соусом, а вы хотите это или не хотите. У вас часто такая усталость флегматичная включается. Поэтому весь разворот в карьере я вижу во второй части 2021 года. Но там, возможен быстрый взлет такой. То есть старались, старались, тужились, тужились. Это как роды. Мы стараемся, раз и ребенок родился. Теперь тема денег, естественно. Смотрим тема денег. Тема денег, видите, карта которая такая немножко, не так все плохо, но вы себя будете жалеть. я хочу побольше, тра-та-та». Вот. Ну, возможно, основывайтесь на деньгах своих соучредителей, со -собственников своих этих, со ваших родственников, мужей, и жен. Вот тут, вот я бы так сказала. И смотрите, вот здесь разворот по деньгам наступает. Вообще неплохо. Мне нравится, что в тему денег в этом году вы уже вступаете. Вот в каком статусе вступаете, вот это удерживаете, скажем так, если у вас какие-то там тайные накопления. Да? Вот здесь начало второго полугодия, говорит, сильно там не транжирь. возможны переплаты, пере, пере, ну, вот когда мы можно там чуть-чуть подешевле скажем купить а может и вообще не надо а вам надо может выпендриться и что-то купить но ну, вот тут подумайте надо ли это купить вообще к концу года смотрите в теме денег хоть вы будете себя жалеть но как такая как глубоководная рыба которая все чувствует прям как мурьяна вспомните мурену вы как мурьяна плывете по всему году и конец года дает стабильность видите стоит все вот как надо стабильность и такая и во всяком случае ваши мужчины у кого есть мужчины они вам не дадут скатиться в какую-то пропасть в переносном смысле дорогие мои конечно в переносном смысле теперь тема любви тема любви для тех кто познакомиться хочет значит так Конец первого полугодия, там очень мало шансов, ну они есть, но они как-то медленно текущие. Вот вроде познакомились, вроде вы не можете, потом он не может. Встреча какая-то перекладывается, потом встретили, потом опять что-то встретились, потом перекладывается. Тут очень вялая текущая история. Смотрите, как эта карта легла перевернутая. Как будто ваши все партнеры, с которыми вы знакомитесь... Три, три и три девять месяцев, первых девять месяцев, скажем так, как будто они ушли в себя, они. Им важно внутреннее состояние, они какими-то внутренними, внешними, может, разборками занимаются. А вы, как объект любви, они вас как будто отодвигают на второй план. И поэтому тема познакомиться чуть-чуть вот здесь и, конечно, последние три месяца 2021 года. Потому что здесь лежит карта Инь и Янь. Тут, возможно, вы встретите даже человека своей мечты, дорогие мои. А теперь информация для тех, кто глубоко в отношениях. Очень хочу вам посоветовать в начале 2021 года, если вам кажется, что ваш муж или ваша жена, то есть человек, с кем вы уже давно живете, если вам вдруг покажется, что человек, ну как-то серые отношения да, стали, ну что-то не дает вам, что-то не хватает вам тут, не делайте скоропалительных выводов. Если человек мало стал уделять времени, может быть, тоже у него внутренний конфликт, проблемы на работе, проблемы в деньгодобыче. Просто душевно, духовно поговорить. Не надо из этого делать выводы. Ах, он такой сволочь, я пойду с Васей, пойду гулять, там тусоваться. Да? Ну, а так сейчас, я извиняюсь, конечно, такой совсем штрихпунктирный пример привожу. Ну, чтобы все было понятно, что я не веду, да? То есть вот тут такой момент. Вторая часть первого полугодия. Отношения как-то такие, мертвая вода так вот, ну, стоит в пруду, вода никуда не течет. Вот так вот. Как есть, так есть. Ну, более-менее разворот начнется в отношениях ближе к, к концу года. Но, возможно, здесь вы не выдержите и начнете в чем-то упрекать свою половинку. Ну тут тоже давайте думать, в чем упрекать, надо ли упрекать, чем это может закончиться, кто от кого зависит. Может быть, он тоже в своей, у него своя колба есть, да, по отношению к вам. Ну, допустим, слово секс. Ну, допустим, да, я сейчас не утверждаю, потому что это не индивидуальный прогноз. Ну, вот, то есть, тут такая философия: берегите семью. Ну, последние три месяца порадует вас точно. И теперь смотрим. В чем же ангел будет давать защиту? В первую очередь, он будет защиту давать в деньгах, в разговорах про деньги, э, все, что связано с профессиональной деятельностью, в общей суждении. может быть, в каком-то немножко, немножко тема спонсирования, или когда мы вот там вкладываем под проценты. Может быть, вот так. И еще. Ангел будет сохранять вашу семью, если у вас есть любимые первые три месяца первого полугода. Вторые три месяца первого полугода будет давать защиту и пешеходам, и кто за рулем. Вот тут идет защита. Начало второго полугодия. Ангел даст вам защиту, связанную с карьерной профессией, карьера, работа вообще. Ваш профессионализм, тут вы где-то сможете себя очень красиво проявить под такой счастливой звездой. И в конце года ангел-хранитель будет вам советовать на ухо, на ушко не спешить, не лезть на чужие стулья. У вас и у, само, у самого, у вас у самой есть своя ниша вашей нужной востребованности, извиняюсь. То есть не лезь на чужие стулья, да, найди свою нишу, сильно не подсматривай. У рыб есть немножко тема плагиатства, Плагиатерство, как правильно сказать, извиняюсь, не знаю. Вот сильно не плагиатствуй. Вот, и м -м, не психой. Вот тут, конечно, карта дурака. То есть, не, если уныние, пришло какое-то уныние, посмотри по сторонам и посмотри, а как у Люси, как у Феди. Если у Люси чуть хуже, чем у вас, а у Феди в сто раз хуже, чем у вас, может, тогда надо порадоваться и сказать, вау, налить себе кофе или чая. Вау, как круто я живу, вау, да? Вот, дорогие мои, Пусть у вас этот год пройдет спокойно. Я все-таки считаю больше. Я желаю вам в этом году психологического спокойствия. Желаю хорошей любви, хороших любовных таких отношений, стабильности в деньгах. И, дорогие мои, до встречи.